В преддверии дня космонавтики, обучающиеся IT-лицея Казанского федерального университета, вернулись домой с победой заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Десять старшеклассников представили Татарстан, в том числе семь учеников из IT-лицея КФУ. Три призовых места татарстанской команды распределились среди университетских лицеистов. Их получили Надфули Айрат, Никаноров Игорь и Газизов Ратмир. Астрономия как бы вообще знаменита тем, что она охватывает большой кругозор знаний и... Ну, было довольно интересно их порешать. Ну, смотрел задания прошлых лет, изучал учебники разные, читал много. А Астрономия начал заниматься ну, в этом году. Перед ребятами стояла непростая задача справиться с хитроумными заданиями, подготовленными для них многоуважаемым жюри. К тому же Олимпиада ⁇ испытание не только для учащихся, но и для их наставников. Вот кто бы что бы ни говорил, если ребятам показывать примеры, то, что наука, чего может добиться наука, и это все наша страна, тогда, наверное, они сами потянутся к этой науке и сами захотят, в общем-то, заниматься. Главная цель Олимпиады – популяризация космической науки в молодежной среде, развитие интереса школьников к специальностям аэрокосмического профиля, к истории достижений отечественной и зарубежной космонавтики. Это та история, которую нельзя забывать. Это та история, о которой нужно говорить, потому что это наша история. Понимаете? Никогда ни у какой страны в жизни не будет Юрия Алексеевича Гагарина. Никогда ни у кого не будет. Посмотрите, Георгий Тимофеевич Береговой, который, будучи героем Советского Союза, Полетел в космос. Нужно олимпиадное движение поднимать и нужно самосознание детей поднимать. А наша страна, это же наша. Адель Шамилова, Ленардо Валерьяров, Универ